Интригующий вопрос, но я уже представляю, какие. Зачем? Зачем? Команда Heart Легион. знала, что ты используешь в Я прочитал, понял, да, все, в жопе полный. Взял, присел. Честно, чуть мне ноги отказали даже, я не мог ходить. Ребят, всем здорово, это новое интервью вместе с Здорово. Здорово. И сегодня сейчас проведем экскурсию и так далее. Тючет. Да, вот здесь Сейчас да, хорошо, конечно. не сгоняй да, и да, да, да, да. да, начнем. Да. Шука, камера делает это. Забаговай все, наверное, я не знаю. Прямо сейчас мы находимся в Москве. 9 утра. Как это получилось? Мне написал человек, «Эрик, ты не хочешь взять интервью у Зонора? Сейчас он ищет человека, который возьмет у него интервью, чтобы осветить все, что случилось на большую аудиторию. Я не дурак, я не отказался, поэтому прямо сейчас мы приехали и уедем сегодня же после этого интервью. А сейчас наша задача — найти машину Зонора. Погнали. А, я вижу какую-то большую черную машину. Вот на парковке. Ну, пойдем, по пойдем посмотрим. На самом деле всегда очень забавно видеть людей в реальной жизни после того, как за ними следил очень долго в интернете. Очень. И всегда эти люди оказываются такими маленькими в жизни. На картинках они побольше. Привет. Молодые люди, не забываем, что эти ролики снимаются не так просто, поэтому я буду рад каждому лайку, который вы поставите. Давайте наберем 30 тысяч лайков, мне кажется, интервью достойно. Всем спасибо, ну а мы продолжаем. Так, э, давай я посмотрю твое рабочее место. Давай, я проверю. на баги. Давай. багов там много. Так, э, давайте смотреть, что у него по девайсам. Э, клавиатура. мастер подарок от спонсоров. От кулера мастера? Ну да, раньше давно, блядь, когда Dremeter ну. сыграл, подарили. Так, мышка на Зове. FK2. FK2. Так, и такая же подставка от Zowie. Она стоит 4 да, да? Ну, где-то 2-3, может, я точно не знаю, наверное. Так, наушники из Cell Series? А, а, а, да, Арти... они Wi-Fi. Да, не, они, Арти... они Bluetooth. А, Bluetooth, да. да. Я уже Wi-Fi, Bluetooth не понимаю, да. Слушай, ну, тебе нравятся они? Почему ну, они на Cell Series? Ну, беспроводные, если честно. Стоит, конечно, очень дорого, но если для Counter-Strike выбирать, я бы другие бы выбрал. А, монитор у тебя 2546? Да. 240 Гц. Mm -hmm. обычно. Так, вот тебя тут видео с CSGO, это что? А всякие видосы, там я делал. Там... Я, я включу? Сейчас вот это... Да, можно там Старый тренировочный спраков. Так, ловил. А, покажи, выигрываем? Не, мы проиграли. Ну, а, это ты снимаешь? А? Ты снимаешь это? Ну да, со своей. Так. Это просто осталось, я когда ребят обучал. Ты что, пока... без, без бага играешь? Нет. Я себе в TeamSpeak приглашал, правильную инфу, которую давать нужно, которую ребята, как они стараются, вот они некоторые слушают и берут пример с ребят. Ну, где тише говорит, где информацию подавать. Это моя запись еще есть, это. Вот, это спрака. Уверен, рандомно Да. Давай. вот Давай. Нормально. А ты всю игру смотришь? А? Да не, здесь все? нет, не снял Я на всю игру смотрел. А? Ты всю игру смотрел, или правду? Бывал, бывало, срывалась. Серьезно, там ничего то А, такого? из чего срывалось? Сама автоматически, или там на кнопку нажмешь какую-то. Баганная игра, да? Срывалось еще. В принципе, да, на игра. А, да я тоже молодец. <свист> <свист> <свист> а, Покажи вообще, что у тебя за папки. Я вижу очень много наработок каких-то. Ну, особенно это у меня, например, над каждым раундом, например, вот если взять, так пистолет, который Вот взять, у меня есть видео записано. Ну, а включи. Любой. <свист> Любой? Да, практиковая добыла. Это команда вот, ЕГЭ играет против джинджи. Ига здесь, помню, выиграла, насколько я помню. Это просто от каждого лица. он гранату кидает, что он делает, и какова у нее цель стоит. Играет они играют они по респауну, играют в дефолт. Это все нужно, как говорится, смотреть. Я не помню, что я открыл. Это пистолетку вроде открыл. Есть еще, например, вот занятие банана. Пять разных занятий банана. Например, тоже видео открываешь, смотришь. Люди банан занимают. Вот общая картина. Это не я сразу висел это случайно открыл? Это я записывал. Ты вот так примерно виделся? Да, но где-то так. Ну, тапикс. за каждым нужно смотреть, разбирать, показывать команде, что как. Говорю, здесь не все, у меня только Inferno Vertigo. И на остальных картах еще на жестком диске, но жесткий диск под сейфом. Ну а спонсор этого ролика, то, что я вообще сюда приехал и уеду, это сайт CSFL. Напоминаю, то, что это тот сайт, где вы можете поставить ставку любого скина на любой коэффициент и вывести некоторые большие бабки. Ставите ставку, выигрываете, выводите сразу скин. Ну а можете депозитнуть с большим бонусом, который называется моим кодом. Шок. Ну а также на сайте появился недавно новый режим, который называется джекпот. Вы можете ставить скины с большим количеством людей и выигрывать тот тикет, который попал по рандому. Ссылочку на CSFL я оставлю в описании. Можете попробовать. но а также не забывайте про мой реферальный код. А мы идем дальше. Саша, где ты родился и как ты с этим, я с этой игрой познакомился? Ну, я родился в городе Бресте, в Беларуси. С игрой познакомился в компьютерном клубе, как и все, наверное, в то время. В районе 2000 -го года, 99-го где-то. И, в принципе, когда еще в школу ходил, ходил в компьютерный клуб. Ездил, например, у меня компьютерный клуб был от дома своего за 2 часа езды. И я каждый раз, когда с школы приходил, 2 часа в одну сторону, 2 часа в другую где-то. Или полтора, или два, я уже точно не помню. Где-то средние час 40 Ездил. По 3 часа время убивал, по 3-3,5, чтобы только добраться до Куба. В принципе, в раз не был никакого ДБМ, сидел по 10 часов за компьютером, Дубасил ботов просто. Ну и все, так развивался, играл по чуть-чуть. Нравилось играть в 1.6. Ну, в то время еще 1-5 там было, наверное. Или 1-4. 1-3 даже был версия в прекрасный прекрасным моментом команду позвали потом начал в столицу в беларуси ездить в минск отборочный и в минске даже где-то побеждал выходил отборочный ну проходил отборочный в москву первый раз попал на арбалет кап в 2003 а в 2003 или 2004 году попал в москву на... и в москве конечно проиграл там не помню каким-то командам ты приехал в москву да Uh, играл турниры, и мы проиграли. Uh, да, проигрывал. Мой брат уже до этого жил в Москве. Uh -huh. До этого долгое время. И потом, после армии, когда я служил 2006-2007 год, я приехал к нему в Москву. Так сильно интересовался КС-ом. Ну, где-то чекал сайты, смотрел. Ну, занимался с ним бизнесом. И где-то до 2013 -го года, 2014 Как ты пришел к тренерству? тренерству? Просто играл, играл. Хотя у меня была работа, мы, кстати, вот после самого бизнеса, мы занимались с моим братом трейдингом профессионально. У меня и у него есть профессиональный инвестор, ну, звание такое, как сказать, корочка. И я довольно сейчас тоже могу заниматься. В общем, люди, кто, тот, кто отправляет меня на завод, пожалуйста, не отправляйте меня. Я очень хорошо могу в других сферах зарабатывать. На завод, блядь, я не пойду, блядь. Это вообще... Просто уже надоели, блин. Мне каждый в личку пишет «иди на завод». Ну, я уже... Расскажи свою историю с Dreamitters, Как это вообще все происходило и почему именно этот состав, почему именно эта организация? Организация, не знаю, они собрались сами в мае. Играли в игры, какой-то в Москве турнир. МИДКАП назвал, ТВ. вроде, первым заняли. И потом начали сползать резко вниз, там, с 50-го на 150-е место. И поняли, что им нужен тренер. Я как раз в то время в Quantum Bielo был тренер. И у нас там тоже не получилось. Нас закрыли. И в принципе был свободен. Они искали какие-то кандидатов и написали мне. Я зашел, все поддержали. В принципе там... И вот так очутилось, что где-то в ноябре месяц начал работать с ними. Прошло некоторое время, мы сделали одну замену. Поменяли капитана, и довольно моральная составляющая у всех игроков была хорошая. Ну и продолжали работать по 12-13 часов, работали в день. И, в принципе, вот так и все получилось с DreamEaters. Ну, вообще-то до DreamEaters еще я был тренером команды Hey. Там набирался небольшого опыта. Такой опыт маленький получил, и потом, бесплатно где-то, Никакой зарплаты не получал где-то полгода, даже больше. И потом в Квантум тоже был тренером. Ну, тоже некоторое время бесплатно, некоторые платили время. И потом позвали в Dream Eaters. Ну и все, закрутилось, само собой. Это 2018 год был. Насколько ну, часто ты пьешь? М -м, вообще не пью. Пиво могу в компании выпить, пиво. И все, так, не пью, не курю. Ну вот последний раз, говорю, вот выпил немного вот первого числа. После Первого, второго, этого. да, после всего этого. И то это редкость вообще. Ты слишком эмоциональный на турнирах. Да. Считаешь ли это минусом? Нет, вообще-то это, если считать по психологии, я вхожу в свою комфортную зону, когда только я где-то оказываюсь на ванне каком-то. Это моя зона, в которой я захожу, погружаюсь, и мне ничего не интересует, кроме победы и... Но эту зону профессиональные психологи и все игроки профессиональные: кто бы это ни был, баскетболисты, хоккеисты, если они делают шаг на площадку, mm -hmm. они не оказываются в своей зоне. Они погружаются, у нее никто не интересен, ни жена, ни дети, ни прочие люди, там, ни камеры. Они находятся как в своей голове на одном месте. И, ну, это все чемпионы так делают. Профессиональные психологи зомбируют это. Ну, mm -hmm. говорю, каждый лан, где я приезжаю, я нахожусь в своей зоне. И, может, эта эмоциональность там проявляется где-то. Вот Некоторым говорит. кажется, что я такой там сумасшедший. Нет, просто я комфортнее себя так чувствую, уверенно. Ну, ты же в курсе, да? Тут ты показываешь доминацию, и да. молодые игроки после да. всего этого начинают закрываться и не отыгрывать. Это ну, твои противники. Не на всех действует. На сильных противников не действует. На молодых – да. Сколько ты заработал за всю свою карьеру? Ну, примерно. В КСе? Да. Миллиона три, три с половиной где-то. Почему не срослось с DreamEaters? С Dream ну, Потому что, наверное, организация не хотела развиваться и идти дальше. Но ну, мы дали шанс еще после мажора. Ну, наверное, какое-то вектор неправильного направления было развитие. Ну, там, помню, Антон был целый, Виноградов. Он сам хорошо мыслит, понимает все четко. Ну, наверное, не знаю. Может, он сейчас, кстати, pubg занимается успешно довольно. И, насколько я знаю, Mobile, папка. Или что там такое? А да, у него нет. Нет, не разработчик, он вроде у него команда есть. Я точно не а? знаю, но он вроде только пабган занимается. И вроде все успешно там. На какие-то турниры ездили. В принципе, ну там где-то за П нам задолжали было за 3-4 месяца. Мы хотели дальше идти развиваться. И команда решила, ну все решили, что нам будет в другой организации лучше это делать. Мы когда уходили, отдали ему большую часть призовых, больше 2,5 миллиона. Два с половиной миллиона мы ему отдали. Виноградову. Да, Виноградову. Мы выиграли разные там чемпионаты: миллион на, пол, на полмиллиона. И мы, как призовые с мажора, делили на разных, ну, на нас семерых, Целу, я и пять игроков, то говорю, мы ему отдали даже большую часть, чем мы получили на каждого. И мы так попрощались. Все было честно. Какие у вас были команды организации? Куда вас могли позвать? У вас был выбор, и вы выбрали какой-то? Давно ну, куда? В китайскую организацию. Там... В каждом интервью говорят про китайскую организацию. Да. Ну, а они сами они, пишут. Они всех зовут, но а. никто не пошел туда ну, еще. Да, не... Только Бондик пошел туда. Разу. Там, коронавирус гуляет. Это еще на то время не было, коронавирус. Но в принципе, что-то с китайцами не хотелось его иметь. Ну, с китайским организацией. Хотели как-то русскую организацию, и как-то с вариантом с Hard Legion, в принципе, организация, ну, нам очень многое пообещали, сказали все, что будет, там, хорошая зарплата, хорошие условия. Мы подумали, вроде все под носом, будет кем под носом в Москве. Ну, что искать, если есть довольно хорошая организация, и пошли в Hard Legion. Тем более, так там познакомились с Лешей, ну вот, чуть-чуть закрутилось. Hard play. Да хороший цел организация да хороший я просто его раньше не понимал скорее всего в общем у нас не за понимание было мы за наверное за 8 месяцев да. никогда на вживую не общались а, ну один раз где-то пересекались на первый раз встречи и ну, где-то еще договора да договора еще потом где-то на встрече в январе феврале что-то такое когда ездили и все потом это коронавирус да мы не общались и он меня плохо знал и я его плохо знал я некоторые вещи там от лица команды говорил ну где-то ему не нравилось, и где-то мне казалось, и мы очень плохо друг друга знали. И как-то накипело за 8 месяцев, и мы немного там разругались. Ну, бывает у всех людских. Потом мы в один прекрасный момент встретились в кафе, поговорили. Я понял, какой он человек нормальный, и он понял, какой я нормальный. Ну, мы помирились, пожали друг другу руку. В принципе, Леша нормальный человек. Я просто, вот как есть него мнения какие-то там плохого он человек, я бы не сказал. В принципе, все устраивало. Как человек, он нормальный. Когда вас приглашали в китайские команды, они предлагали вас выкупить идите бесплатно? Не, мы с DreamEaters и в Hard Legion пришли бесплатно. Нас никто не покупал. Я не знаю, может, я читал какие-то комментарии, да. там кто-то говорил, что нас купили «Хард Легион». Может, ценники писали. Да, видите, ценники писали? Долларов, да, я помню. Никто нас не покупал. Мы просто пришли, и все, нам зарплату. Мы бесплатно пришли, так что это какой-то миф, слух. Я тоже немного не понимал, откуда эта информация берется. Когда ты ушел в первый раз из «Хард Легиона», ну, после этого, да. какая организация тебе написала? это секрет, написали... 6 организаций, шесть 100. организаций, да. Это после того, как упоставили. Да, пять и одна европейская. Но из них, так если выбирать три нормальных, тригующий вопрос. Да. Ну я уже представляю, какие. Зачем? <соспорядок> Зачем? Да. Наверное, хотел, чтобы моя команда. Ну думал о команде, скорее всего. Я думал, что после победы, вот когда в трассу у меня появилась эта баг, uh, Virtus.pro и Navi. Ну это уже там всем известно. Uh, ну, на Virtus.pro, насколько помню, у меня первый раз я познакомился с этой фигней. Вообще выскочил просто случайно на трейнер. Ну, это понятно, что выскочил. И скорее всего, там третья решающая карта, я понимал, что ну, как сказать, мы или на нас ждет дисбант, ну, или мы не покажем, или команда растет в полном духе этим рассвете. И скорее всего, я там же срач такой был у меня еще, плюс в ТС. Ну, какое-то такое происходило, мутный уже. Я уже чувствовал это на истощение команды всего, Я хотел, чтобы команда, наверное, лучше стала играть, почувствовала этот вкус победы. Я взял свои руки, начал координировать их. Ну, где-то даже, наоборот, не помогало это. Ну, а где-то и помогу. Непонятно даже, как с этой фигню мы сыграли бы. Ну. оно у меня самого случайно вылезла, я тебе могу потом сказать, как. Потом уже остальные игры, которые у нас там проходили с Нави. Да, скорее всего, да. Я извинился перед парнями перед теми, что я, скорее всего, мысленно я хотел это сделать, но, ну. ну, сам. И покоординировать, потому что понимал, что шансов у нас нет, они нас выиграют. Вот, на Дасте. Э -э, повисел, покоординировал. Да. Подожди. Что ты сказал? Вот в каком раунде это началось? И что ты сказал? Как выглядела твоя информация в команду? Информация на команду, как выглядела? Дословно. Ну, вообще, у меня. Зависовался он на ТРСП. Ну, я ничего не видел, просто видел ТРСП-1. Ну, а обыкновенный баг, который, наверное, даже я не помню, ну, нажимается. Вот у тебя как он появляется, этот баг? Ты просто за тренера заходишь первый. Ну, что, ну вот на сервере нет игроков вообще. Просто заходишь первый на сервер, заходишь за... Коучи И все, он то появляется, то не появляется. Я вот это не, не, не знал, как это работает, до сих пор даже не знаю. Но вот у меня в тот момент у меня появился. Мы играли, начинали сторону затеров, террористов. Мы вели 1.10 или 1.9. Ну, я сказать, ничем не помогал там. Это без бага было? Конечно. Mm -hmm. Я ничем это не помогал, потому что там я только видел ТРС. Сказал принимать, просто ходите там. Да, играйте 3.2, там, играйте 4.1, все. Ну, конкретно Такого сильно ничего, я не говорю, МИКРУ там, не говорю стрелять, да, скорее всего это помогу, ну, где-то принять длину, где-то помогло принять МИД, хотя я МИД не видел, я ничего не видел, что под Б, под а. видел, куда люди бегут на А, на Б, да, и мог так сказать, играйте дефолт, принимайте длину, больше вот эту часть я говорю. Как ты узнал в первый раз про этот баг? Первый раз где-то на праке был, на какой-то официалке, но я вышел, я не помню, вот в мае... Вот этот у меня отрезок был в мае, недели две, где я использовал. И то не на всех картах, так рандомно, где получалось, где не хотел. Чисто мое любопытство было. А так где-то еще, наверное, в феврале он у меня как-то выскочил. И я еще тогда подумал, ну, наверное, хернякает. Ну, не обратил внимания. Потом прошло время, он мне еще раз выскочил. И я думаю, что такое, почему это так? Ну, почему это так? Я думаю, как это работает? Вот мне так было интересно. Ну, вот мое любопытство, наверное... Но вот эти две недели, скорее всего, и завели меня в тупик. Люди говорят, еще в 2016 году обращались по этой ерунде, но угу. писали, им не отреагировали, Вальвани ничего не ответили. Еще, наверное, кто-то, может, в 2017-м писал, в 2018-м тоже не отреагировали. И я думаю, вот, очень много тренеров, очень. Вот сейчас сколько, 10, 10 человек уже есть тренеров? И я думаю, еще сверху человек 10-15 будет который получит бан. Ну, не получит, сейчас не знаю. Просят, говорят, сознаться. Но если бы я, меня первого так не забанили, я тоже бы сознался. В принципе, считаю бан этот справедливый. Два года. Это нормально. Я бы тоже сам себе дал этот бан. Считаю, два года это то же самое, как пожизненно. Так что это такая... Не факт, что мне захочется вернуться. Сначала думал, игрушка, игрушка, поигрался, хватит все. И потом через две недели я понял... Скорее всего, я не на ту дорогу забежал. Какие ощущения от выигранной карты за счет бага? Никаких вообще. Ну, у меня было никаких. Я, наверное, за парней там больше рад был, что они выиграли. Как узнал, что тебя забанили? Ну, я был в зале. Вот, честно, как все было. Занимался. И мне скинули письмо 31 августа, что... Не помню, вечером, может с 31 на 1, что там Ваш проверили. Ну, я, в принципе, к этому уже готовился, если честно. Рано или поздно, я думал, до Нового года это все будет. Ну, и пришло письмо. Я прочитал, понял, да, все, в жопе полно. Взял, присел. Понял, что уже... Честно, чуть мне ноги отказали даже, я не мог ходить. Yes. Ну, да, ну, такое было. Я сел и еще часа два сидел на месте, потому что с места не мог сдвинуться. Ну, я понимал ситуацию уже, что, что к чему это приведет, и, ну, уже, конечно, я первые три дня вот, расстроился очень сильно, даже говорю, вот, как я тебе говорил, похудел на 5 килограммов за пять дней, сейчас начинаю по чуть-чуть уже, ну, оживать, потому что у меня цель появилась в жизни, и... Ну, в принципе, я думаю, со временем это все наладится. Вот ты заработал 3 миллиона. Угу. Сколько из них осталось? Когда ты это все проинвестировал или потратил? Вообще, расскажи про твои финансовые траты. Компьютер хороший купил. Мелочи Там где-то ремонт в квартире сделал. Ну, не в этой, в которой мы были, в другой. Телефон просто купил. Iphone. Я так не тратил, у меня до сих пор эти... Это, есть деньги. Но, Ну, и... В принципе, я не такой, там, знаешь, пойти машину купить. Вот у меня есть машина, я на ней там 6-7 лет езжу и доволен ей. И просто экономно где-то коплю. Назови свой топ-3 лучших игроков, с которым ты работал. Работал топ-3, наверное, флит, когда я работал в QB. Ну, во-первых, моя вся команда Dream Eaters. Ну, их 5, но я их не могу делить, они как одно, одно целое, да. Так что... Uh, могу, так команда, это как один игрок, а в общем так, uh, флит и, наверное, и господаров. Вау! Да. Вообще впервые он в, в интервью появился. Да? Не, он хорошо дисциплинирован, парень. Молодец. Вот к своей цели идет. Назови топ-3 лучших тренеров, по твоему мнению: Хунден, Пита и Small Sports как-то мой Реджин. Да. Самый лучший. Неплохие, ребята. Да, нормальный. Очень хороший. А, ну, а на самом деле? Ну, конечно, Зоник, наверное, в первую очередь. Ну, кто еще? Blade? Тренер. Блэйд, да, тоже сильный тренер. Ну, потому что он капитаном был команды и шарит во всем. Ну, и сам Кунден, да, он реально сильный тренер. У тебя бан на два года. Что ты будешь делать, чем будешь заниматься это время? М -м, буду стримить повседневно, буду делать свой контент. У меня полно кучу раундов всяких интересных фишек. Буду вести свой YouTube-канал. Плюс, эм, я очень хорошо понимаю, там в, тренерск... <смех> в тренерстве в этом деле и могу обучать учеников брать. Много чего могу делать. Но скорее всего буду стримить, да, начинать с этого. И заканчивать с учениками. Если что, ссылку на Twitch в uh, я оставлю в описании. Кому интересно, всегда можете заглянуть. Какая реакция у игроков твоей бывшей команды по твоим банкам? Реакция, удивление с чего было. Потом я сказал им, честно, признался, да. Ну, говорю. У меня спросили, так в остальных играх там. Ну, ты же даже не координируй, да, говорю? Как, как говорится, один раз ударил, а второй раз по приколу. Знаешь, такой? Во второй раз я по прикол. Сейчас уже, конечно, смешно это, но там какие-то мелкие турниры. Я там, да, на карте стал использовал, это по приколу был. И этого ничего не помогло. Мы все равно проиграли. Некоторые матчи. И деньги не выиграли, призовые не выиграли. Ну, в принципе, просто любопытство. Так, смотри, ты использовал баг, но сейчас мы видим в демках и радар, и закуп, и деньги, вообще все. Что ты видел на самом-то деле там? Я просто свою команду видел, все. И на том месте спаунился. Там не было на радаре, тоже своя команда, на закупе тоже своя команда. Все как у тренерского, ну. Слота. просто на одном месте. Я не мог летать, как некоторые пишут. там. Я мог летать по всей карте. там по всей... Просто на одном месте висел. Mm. Ну, все. Просто баг, который вместо тренерского слота, который переходит в тренерскую. Ну, смотришь за каждым игроком. Ты оставался на том месте. Команда Хард Легион знала о том, что ты знаешь? Нет. Больше информации. Нет, не знала. Сейчас многие хотят наказать игроков, потому mm -hmm. что они могли бы знать. Как ты думаешь, за что их наказывают? Заслужено это или нет? Нет, не заслужено. Меня наказали заслуженно. И за что? Виноват только я. А Знаешь ли ты тренеров, которые использовали до этого баг, но тоже не полились? Скорее всего, да, я знаю. Это легко посмотреть. По влогам игры. Любую игру открываешь на Халтв и... Просто Смотришь, миссии тренера заходит первый, значит, скорее всего, да, он использовал. И я видел. Ну, кто? Не скажу. Ну, видел. Ты в курсе, что какая-то инфа прошла. В а? течение 8 месяцев будут проверяться все темки с 2016 года. Да, нормально, пусть проверяют. Я думаю, я думаю кто-то еще в шестнадцатом и в 2017 использовал, 18 и в 19 -м. Какое наказание у них должно быть? — Вот какой ты бы себе наказание бы дал? Вот — Себе? — Два года это достойно или... — Да. — серьезно? Два года — достойно, да. — А то, что тот же бразильский тренер получил поменьше? — Я подменил бы вообще за такое, как у него. Ну, это несущественно. Это, скорее всего, сколько он? Полгода получил бразильский тренер, да? Полгода, полгода. Ну, я подменил Или дал бы три месяца, ну, два максимум. Там он сколько? Один раунд, два — это ерунда. — Друзья, наша традиционная рубрика. Мы сейчас дарим подарок вам. Зонер выбрал очень интересный подарок, это легендарный бейдж, который был на турнире Берлина Берлине, мажор. Да, остался очень сильным трудом. Да, и получается так, что сейчас вы можете его получить всего лишь за один комментарий. А, задание? Задание? Щасик. Забыл. Напишите в комментариях лучшую отмазку, которую мог бы использовать Зонер в случае для оправдания. Что мог бы сказать, чтобы его бы оправдали. Лучший и самый забавный комментарий получит этот бейдж. Ребят, у вас ровно три э, дня, поэтому пишите. А если вы не пишете комментарии, пожалуйста, лайкайте чужие, чтобы другие выиграли. Поддержите комментаторов, им это, я думаю, будет приятно. С вами был я, Шок и Зонер. Надеюсь, вам понравилось это интервью, мы очень сильно постарались. И я надеюсь на твой лайк. Не забудь подписаться у Нас совсем уже скоро 8 миллионов. Пока. Пока.